Девчонки в зоне вещаний проект Валимизовс.ру и я Юлия Рыж И сегодня у меня в гостях, не побоюсь этого сказать, богиня фотошопа Зинаида Лукьянова. Зина, привет. Привет. А, Зин, ну вот я тебе там реферант спела о том, что вот ты действительно богиня фотошопа, потому что действительно, когда я только еще начинала свои там восхождения в бизнесе, инфобизнесе, да, я уже знала, что ты существуешь, и ты уже очень хорошо продаешься. А, Но ну, давай мы об этом чуть попозже поговорим, а, начнем с того вообще когда ты работала в офисе и почему ты решила ну, закончить эту карьеру и открыть что-то свое? Я начала работать, когда еще училась в нефтяном техническом университете, у меня специальность вообще связи с общественностью, я как бы пиарщик, пиарщик, да. Пиарщик, да. Вот, и я начала уже с четвертого курса потихонечку работать. Сначала это была практика, а потом уже нам начали и денежку платить, и это все перелилось уже как бы в работу. То есть весь пятый курс я уже почти не училась, я уже работала. И спорт забросила, и все, вот мне все нравилось, потому что и профессия такая подобралась, там был и пиар, и спорт. Все как бы, все как, прям идеально все сошлось. А потом, получается... После учебы я уже встретила Евгения Попова, и он мне открыл глаза, что бывает другой интернет-бизнес, бывает... Ой, то есть бывает другая работа, немножечко совершенно в ином русле. И вот так я как бы свалила потихоньку из офиса и, и познакомилась с этим бизнесом Смотрите, Смотри, то есть получается какая ситуация, что в принципе ты вот до прихода там, мужа в твою там, жизнь, да, ты не знала, что существует вообще жизнь вне офиса. То есть Конечно. это спокойно, в принципе... Ну, продолжала спокойно продолжала и в этом как бы... я даже не, не собиралась оттуда уходить честно и она, скорее всего наверное нравилось тебе да нравилось да понятно. Да. то есть получается что а, вот у меня просто многие девочки спрашивают да ну мне хорошо в офисе но скорее всего это из-за того что они просто не знают что там может быть за другой а, чертой да? Ну, да сколько тебе хватило времени чтобы ну узнать почувствовать и просто сказать окей офис до свидания сколько времени ну да примерно ну, и мне буквально хватило пару раз съездить на семинары, на лайтхаусы, познакомиться с этими свободными людьми, посмотреть, что они свободно путешествуют, тратят деньги, сколько как бы себе позволят что они могут заниматься любимым делом, ни от кого не зависеть, потому что и там на той работе у меня стали там, появляться начальники над головой, которые мне начинали указывать. Сначала мы были практиканты, нам было все позволено. Хотите, придумывайте, хотите это мероприятие организуйте, хотите то. А потом уже начали давить, надо вот это, надо вот так, вот и уже какой-то дискомфорт появился, и потихонечку уже вот это чувство неловкости появилось. А в сравнении с теми интернет-бизнесменами, с которыми я познакомилась, я поняла, как они живут, и в общем это, наверное, за полгода, вот так за год я поняла, что Уже работать хочет, да. в офисе мне не хочется совсем. Но при этом ты продолжала работать, пока вот не поняла, что действительно нужно закончиться. То есть ты не сразу уволилась с работы? Ну не сразу. Ну... Это для тех девочек, которые мне спрашивают, что да. мне надо сразу уйти с работы и все менять свой образ жизни, ведь понимаешь ну вот. Нет, ты, конечно, да, не сразу, да. То есть что лучше подготовить почву и, наверное, родственнику подготовить. Ну, родственников. Родственники не успели привыкнуть еще к такой работе, как, а, уже, такой, как да, уже я свалила. Свалила из офиса. Смотри, э, давай тогда поговорим с тобой, э, пиарщица Photoshop. Угу. Как? Как выбрала то, что, на чем ты будешь акцентироваться? Да? На, ну У тебя огромный портал, на, на, еще пять лет назад мы все, ну, то есть по, помимо «я» восхищалась угу. этим, да. сейчас это еще большие масштабы, да? Угу. Почему фотошоп? Не, это техническая сторона, это не для девочки, как многие предпочитают. Ну вот, я же девочка, какой там фотошоп, какие там программы. Ты девочка? Почему, почему именно я выбрала фотошоп? да. Вообще это у нас был такой был предмет, у ну, нас как видите, у пиарщиков. Да, мы проходили и CorelDRAW, и фотошоп обязательно. Мы же рекламу должны рисовать. А как вначале это все делают все сами, все своими руками. Вот, мне это очень нравилось, я потихонечку дома там фотошопила всякие какие-то коллажики, делала супер-пупер простенькие, вот, а потом просто, когда уже начали с Евгением общаться, он как бы стал тоже как бы интересоваться, что мне нравится, что мне интересно, я говорю, ну вот фотошоп вот, из программ, он такой, ну давай вот займемся этим как бы направлением все нормально, все пошло, я начала делать уроки, практиковаться, выкладывать, наполнять контентом свой сайт, то есть сначала мы его создали, просто наполняли, наполняли, и потом через некоторое время только открыли. Смотри, Дина, вопрос, а, то есть ты хочешь сказать, что ты изначально была просто профи в фотошопе, и поэтому начала делать, Либо Нет, ты... просто ну. он мне нравился. Фотошоп, да. а ты как бы подумала, что ты можешь как бы попробовать объяснить кому-то да, это. Да. а потом ты, наверное, росла, Uh -huh. И совершенствовал свои навыки, правильно? Конечно, вот. конечно. То есть это не сразу гуру нет. Для того, чтобы открыть какой-либо там. Бизнес. Я до сих, я до сих пор не считаю себя гуру, потому что вот прям знать все о фотошопе это невозможно, это такая огромная программа. Поэтому все только развивать, развивать, развивать свои навыки. То есть э, какими-то вот великими художниками же сразу не становятся. То есть это практика, практика и практика. Вот. Смотри, то есть получается, после того, как ты определилась, да, что это будет фотошоп, э, проходит год, проходит два, три. Есть такое мнение, что тема иногда надоедает, uh -huh. да, то есть, ну и хочется куда-то ответлиться. Uh -huh. Было ли у тебя такое, ну, я знаю, что у тебя просто еще есть пару проектов, поэтому вот хотелось бы услышать про э, них, да, почему решила все-таки перейти что-то с фотографией связано, вот, ну, именно не просто там, э, э, рисование, да, в фотошопе, а именно uh -huh. вот э, с фотографией. Мне вот это интересный вопрос. Все это как-то так происходит, естественно постепенно появляются люди очень интересные на сайте которые начинают как бы вносить что-то в новое в твой проект у нас например появился такой замечательный автор как евгений карташов и как бы мы с ним когда работали записывали курсы я вот видела что ему нравятся только фотографии и вот он, он сам себе открыл новый проект, а мы как бы просто ему помогли, можно сказать. Uh -huh. Он именно фотограф, он любит ретушировать фотографии, а вот коллажи делать, какие-то фотоманипуляции, вот это он, например, не очень, не очень любит. Да. И поэтому вот, вот он сам себе этот проект создал, а мы ему вот просто как бы помогли в этом. Хорошо, Зин, вот сейчас, на данный момент, тебе говорит, ой, в интернете столько конкуренции, то есть невозможно выжить. А на данный момент проект очень хорошо развивается, да, насколько я ну, вижу, да, наблюдаю. А как ты относишься к конкурентам? Есть ли она вообще в интернете конкуренция? Нет ли ее? И если есть, надо, ну, как ты считаешь, да, то как ты пытаешься ее обойти или просто миришься с этим? Я как бы не особо обращаю внимание на конкурентов, я обращаю внимание на нашу работу, на качество наших материалов, на регулярность. У нас как бы всегда лозунг был такой, что прям вот чуть ли не каждый день по новому материалу, по новому уроку. Поэтому все, кто давно у нас на сайте вообще есть, то есть они видят, что уже почти 8 лет подряд сайт существует. Он не стух, он наоборот развивается, он постоянно изменяется, меняется его дизайн, его лицо. Изменяются материалы, какие-то добавляются, какие-то удаляются. Ну, в общем, люди чувствуют, что мы постоянные, мы пришли сюда надолго. И мы не, как бы не, не на один день. В общем, некоторые люди тоже пишут из клиентов и говорят, «А вот вдруг вы меня обманете, мне пришлете какую-нибудь фигню». А зачем нам это делать? Ну, да. Мы же не на один год сюда пришли. Мы хотим вам еще другие материалы потом предлагать и продавать. И, естественно, качественные. Поэтому, когда вот так клиенты пишут, немножечко становится смешно, конечно. Ну, Зин, смотри, а получается так, что каждый день материал, ну, планка стоит, да? У тебя дети, у тебя муж, у тебя есть личная жизнь. Когда все успеваешь? Ну, когда такой сайт появляется большой, конечно же, появляются дополнительные сотрудники, которые берут часть работы на себя, то есть я ее перекладываю на каких-то людей. То есть у нас на сайте работает огромная команда авторов, переводчиков, редакторов, которые, в общем, всю эту работу делают. Я просто как как продюсер, направляю, говорю, куда, чего, следующая какая цель у нас, задача, что нужно сделать. То есть ты просто как руководитель их организовываешь, Я как правильно? руководитель, я уже сама там не пишу уроки, я еще пишу курсы, но вот такими ежедневными делами я уже не занимаюсь муж какую часть занимает занимается да, в проекте либо он просто отошел ну, как бы на второй этап потому что ты же вышел на первый план действительно ну, ты как владелец этого проекта либо он все таки что-то пытается там подсказывать или что-то конечно делает. он полностью курирует весь процесс особенно все что касается с программированием. Потому что вот только недавно наш сайт полностью обновился. Там была просто грандиозная работа была проделана. Очень много было всего. Ну, то есть полностью там код они переписывали. Я даже не знаю, что они делали, но это было грандиозно. Конечно же, он сейчас и там смотрит вопросы, комментарии, как людям нравится, не нравится, что нового включить, что нельзя. У него очень много, конечно, проектов, но он как-то каким-то образом все успевает. И фотошоп-мастером занимается, и фотомонстром, и руселлером, и Кайдзен, и все у него идет. Смотри... Вот вы два бизнесмена в одной mm -hmm. семье, mm -hmm. как уживаетесь? Потому что, ну, понятное дело, когда то есть, вот, девочка становится вопрос, женщина зарабатывает, и женщина зарабатывает, ну, возможно, даже не меньше, чем мужчина. Как вот вести себя в этой ситуации, потому что, ну, многие так начинают, о, как это так, там, твое место у плиты и все остальное. Нормально ли у вас проходят взаимоотношения, то есть вы понимаете друг друга без каких-то там дирок или еще чего-то? Или бывают все-таки стычки, а где борщ? Это из, -за, из -за разряда Манкиных советов. А, ну в общем в смысле, как устроен быть, да? Ну, да Проще ну, так плане, вот если... да. Быт устроен таким образом, что у нас, получается, пока детки в школу еще вот не ходят, и в садик тоже еще маленький не ходят, в общем, они сидят дома с няней. А. Первую половину uh -huh. дня они с няней, то есть она их кормит, она за ними смотрит, она там с ними играет, вот. А вторую половину, получается, в эту, в эту половину дня я работаю, uh -huh. а потом я, получается, беру вахту, эстафету и уже занимаюсь развитием детей. Готовкой, чего-нибудь уборкой и так далее. В общем, первая половина дня вся это няня. Mm -hmm. Мы делегировали все эти бытовые обязанности. Она где-то успевает убраться, что-то приготовить. В общем, она готовит нам завтрак, обед, и смотрит за детьми uh -huh. и как бы в три часа она уходит. А уж остается на дне. Да, все, второй Получается, и как мама реализуешься очень замечательно, да, мы потом, потом начинаем да. там и гулять и в парке и в секции, все это вторая половина дня, mm -hmm. это все на мне. Все спокойно успевается, то всё есть спокойно успевает вот проблем, да. как у меня там все все рушится, нет времени. Понятно, все, в основном это э, делегирование на няню какое-то время, а потом mm -hmm. уже, в общем-то... Это главный принцип всех успешных людей, мне кажется, это делегирование тех э, задач, тех э, работ маленьких, которые уже можно кому-то отдать, которые можно позволить Смотри, сделать. Смотри, давай другим. тогда про делегирование. Э, ты изначально к этому пришла, потому что мне было очень сложно делегировать. Как это так, свое детище, я кому-то отдам. Со своим комплексом отличницы, когда ты все делаешь хорошо, делаешь на 100%, да, если ты дал слово, ты его держишь То здесь получается, что тебе нужно взять и отдать А ты же не знаешь, как он это сделает А результат зависит от полностью команды У тебя как это проходило с делегированием? А С делегированием именно на сайте или ну в вот бытовухе? Нет, именно давай про бизнес Про бизнес да. Ну когда получается, я сбеременела первым ребенком уже деваться некуда, как бы, да. Уже что-то надо делегировать срочно. То, что в роддом бежать пора. Тоже получается, сайт растет, сайт наполняется, и пользователями, клиентами и некоторые люди, получается, начинают работать как авторы. И некоторые, некоторые люди начинают себя проявлять более активно. И как бы я вот вообще всегда говорю, что мы даже растим кадры у себя на сайте. Мы, мы сами себе вот, вот их расти, да, да и потом им даем работу и они у нас как бы остаются на очень долгое время то есть у меня появилась вот Евгения Карташова которая прям вот я не знаю если она слышит прям огромный вот ей спасибо поклон мы с ней только недавно встретились вот в Казани в прошлом году семь лет не виделись мы с ней работали, работали вот, семь месяц, лет да, да и вот только виделись она как бы делает все очень ответственно, все очень хорошо. Я, когда первый раз ей делегировала все свои вот эти вот дела, я ей записала видеоурок, а по этому делу мы любим, мы это умеем. Я все ей объяснила, Dreamweaver, как в админке все оформляется, как делать урок там. В общем, все замечательно, человек справился как бы. И я как бы приветствую еще таких людей, которые не бегут за вопросом, при любой, как бы, проблемке, а сами пытаются сначала сами решить, и только когда вот у них у самих не получается, они уже идут к тебе. В общем, такие все ответственные, все такие самостоятельные ну, у нас на сайте. Сумма, да. да. Еще одна есть замечательная девушка Татьяна Гапонова из Украины, тоже вот, я просто молюсь на них, на них сайт держится. Ну, отлично. А, Зин, а давай вспомним про первую покупку, точнее ну, покупку у тебя, первые деньги в интернете, что, эмоции какие были, шок, действительно это существует, либо да, мы это сделали, вот это интересно, и куда, естественно, ты их потратил, возможно, ты вспомнишь об этом, потому что это действительно очень интересно, первые деньги, они всегда животрепещущие. Ну, чувства такие, конечно, неоднозначные были, потому что это вот первый раз, первый раз оно всегда волнительно, как бы пока мне не начали слать отзывы, вот на самом деле положительно, что все вот им нравится, я как бы не могла вот поверить вот до сих пор, что вот как бы немножечко, может, я принижаю свои способности, но все равно кажется, может, тут что-то не сказала, а может, тут что-то не так показала. Ну, конечно, радость, восхищение, что, ох, здорово, мне даже а, моя преподавательница из вуза позвонила, сказала, ой, Зина, такой труд, ой, молодец, там, так здорово, там, мы на кафедру возьмем к себе этот диск, будем студентам показывать, ну, это, конечно, вообще было здорово. А куда первые деньги подевала? У нас вообще, как бы, котел один семейный. Ну, понятно, да, У да. нас равно же, это же первый день. Ну, деньги. да, я гордилась собой, что тут скажешь. Понятно. В общем-то, так. Ну, а как муж реагирует на то, что вот жена вот такая успешная и все остальное, то есть он он гордится тем, что он воспитал, в принципе, получается? Да, воспитал, что, ну, что да, он... что... я надеюсь, гордится. Ну, хорошо, это так тогда... Он как бы не показывает эмоциями, так что... Там Ты такая-такая Наверное, боится сглазить Ну, правильно, потому что нужно же работать Все время над собой И Ты скажи, ты благодарна мужу За то, что он выдернул тебя из офисного рабства И показал другой мир Конечно, еще бы Я, конечно, не верила и смотрела на него Как инопланетяна и инопланетянина сначала вот Эти все доски мечты, там эти деньги, там машины, ну, Господи, а что за человек? А когда я смотрю, что это начало все сбываться, сбываться и сбываться, и, и так это все легко, как бы получается, что он человек зарабатывает своими мозгами, а не как каким-то там образом. Но это тоже восхищение, уважение огромное. Хорошо, Зин, вот ты про доску мечты сказала, А можешь дать первый совет, который, в общем-то, помог ну, тебе да, поверить в то, что вообще другая жизнь существует, что просто есть офис, а есть вообще другая параллельная жизнь. Первый вот совет девочкам, которые, например, не верят в это и думают, что мы так все это рисуем, что сзади нас там, например, не самуи, да, а там, я не знаю, какой-нибудь э, ну, задник, который мы просто поставили для того, чтобы снять видео. Вот совет один такой простой, чтобы девочка смогла поверить, что помимо офиса есть другая жизнь и мы не врем поверить как бы эм... Может быть, они нам как бы на слова и не поверят. Может быть, им стоит книги какие-то ну, почитать. Что сделать. Да, первый да. совет, который вот, может прочитать. Да, с лучше с книг начать. Мне кажется, когда доходишь, вот когда тебе говорят, может быть, вот давай, давай, как бы человек не особо и верит. Он вроде бы как бы лучше верит, когда он сам своими мозгами до этого доходит. Поэтому мне кажется, раз они, например, немножечко недоверчивые, может быть, им стоит почитать, разобраться в этой Книжку. теме. Можешь посоветовать? книгу, которая могла, ну, возможно, помогла тебе где-то когда-то на начальных mm -hmm. этапах. Ну, это как бы с бизнесом или а, мотивация, скорее всего, потому что, что им не хватает именно того, что возьми и сделай, возьми и, уй... и уйди или хотя бы попробуй подумать. Это, к сожалению, вот не помню автора, но там название. было такое, что да, что-то такое. Боевое было название, вот если я, наверное, ссылку тебе скину Хорошо, или подпишу хорошо, потом. да, тогда, в общем -то, под этим видео будет ссылка на то, что уж можно прочитать будет. Да. И, девочки, поверьте, если уж я пять лет назад, да, там узнала, что существует мир, я ушла. Знаете, ушла еще раньше, да, то есть как бы, ну, из офиса я имею в виду, что в любой момент можно это сделать. То есть надо собраться и начать делать. Тем более сейчас настолько много информации по этому поводу и э, главное главное, главное найти свое дело и двигаться в своем направлении. Да, это точно. И конкуренции, в принципе, не существует, если ты пашешь. На своем, ну, родном, детище. Правильно? Правильно. Все. Спасибо большое, Зина. Очень было приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Очень давно пыталась с тобой да, познакомиться, потому что действительно для меня был ему кумир в том те долгие-долгие, ну, пару лет назад, да. Ну вот Интересно слышать, что я кому-то кумир. Да, потому что в свое время действительно вообще даже легенды ходили о том, кто такая Зинаида Укянов, да, пять лет назад. А, ну, а сейчас мы вот с тобой стоим рядом, и я очень, мне очень приятно, что я беру тебя интервью. Мне тоже. И, девчонки, стремитесь к своим целям и выполняй, исполняйте их. С вами был проект Valimazot.ru, и я Юлия Рыжина, и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Жми на картинку и жди пошаговую инструкцию.